ребят всем привет всем привет у нас опять наступило лето вчера был небольшой дождик и мы по многочисленным просьбам расскажем сегодня о грузовиках особо много стоянок не осталось на зеленом углу вот это вот самая большая стоянка грузовиков которые есть ну и вот сейчас расскажем что здесь продается и что сколько стоит давайте начнем с бортовых грузовиков вот стоит перед нами исузу эльф Написано кастами, я так понимаю, такая-то комплектация. Да, а, стоит автомобиль грузовик 1 миллион шестьсот семьдесят тысяч. Значит, 13 год без пробега полная пошлина по тестам можно. Глонасс ок. Глонас есть грузоподъемность. 3000 килограмм, Широкобазный. Двухскатный, огромный кузов. На коробке. на коробке автомобиль дальше стоит айсуза эльф тоже бортовой грузовик 1 миллион триста семьдесят тысяч тринадцатый год полная пошлина глонас установлен 3 литра дизель 4 воды отключается грузоподъемность 200 килограмм категория c Вот 200 килограмм 2000 килограмм категория c закрыты машины сейчас дождемся продавцов попросим открыть автомобили мы попросим более подробненько про них рассказать дюна полторы тысячи килограмм тоже закрыта пятнадцатый год 2 литра бензин грузоподъемность полторы тысячи килограмм я уже говорил категория b 1 миллион четыреста девяносто тысяч еще одна дюна 2014 год 1 миллион четыреста семьдесят тысяч три литра дизель Грузоподъемность полторы тысячи килограм, категория Б. Здесь у него вот крепления какие-то предусмотрены. В этом есть, в этом такого нету. той а из рессоры 2 кабинек год таможня все все автомобили таможенные грузоподъемность полторы тысячи килограмм 1 миллион триста семьдесят тысяч вот еще один двух кабинек то десятый год 3 литра дизель 4 воды механика на коробке он один миллион четыреста семьдесят тысяч. Зимняя резина односкатный. Состояние посмотрим по низу. Еще одна дюна, тоже односкатная. Летняя резина, тоже автомобиль на коробке. Один миллион четыреста семьдесят тысяч. Полторы тысячи килограмм. Категория Б. Так далее, смотрите, стоит Исуса Эльф. Эльф что это такое у нас крановая машина грузоподъемность 3000 килограмм 2 миллиона пятьсот семьдесят тысяч двухтысячного года написано без пробега 3000 хороший автобур без пробега полная пошла таможенная регистрация в гибдд без проблем мотор простой надежный нет электро не турбо, установка может работать как от основного так и дополнительного мотора это позволит экономить топливо и ресурс основного двигателя шнека выходит на третьем вылете нестандартные а вот триггеры высокие возможно доставка до место отправки даже смотрите, вот с телевизором кубатура 4 датчики какие-то температура масло вроде как моточасы или обороты Люлька, не Люлька, да, место водителя. Не водителя, а бурильщика. Ну блин, я хотел сюда присесть. Присесть у нас не получится, там лужа. Вот. закрыто далее смотрите стоит крановая установка крановая установка 2004 год попытаемся конечно поближе подойти посмотреть что там написано 25 тонн цена к сожалению не указано ну как бы такой уже потрепанный конечно кран пишите в комментариях как вы думаете сколько стоит конечно он здоровый очень здоровый аккумуляторы огромные стоят сейчас я его вокруг обойду попытаемся залезть в него Да, еще бы знать с какой стороны и куда залазить. Посмотрите на меня сейчас, вот я к нему подхожу и на кран. Но он реально, он просто, просто огромный. Закрытый он. Ладно, слазим. Так, рядом стоит кантер, кантер, кран, бортовой грузовик с Апорелию. С аппарелью. Цена не указана у нас здесь. Запасное колесо, смотрите, практически Да не практическое, но новое. Оно в пупырышках еще ни разу не пользовалось. Не использовалась. дюна ревка 12 год минус 34 литра 4 литра больше ничего не указано еще одна дюна тоже ревка так 14 год судя по всему тоже 4 литровая то и айс тоже ревка ценника ценника нет он ну, тут есть какие то надписи да но уже прочитать не могу я вижу что у нас установлен на коробке тоже на коробке грузоподъемность 2000 килограмм 2000 килограмм, тоже две тонны. Так, вон дальше тоже крановые установки стоят. Ну, я так понимаю, они то ли с пробегом, то ли нет. Ну, вот здесь подсказать ничего не могу да и здесь в принципе тоже то есть сложно что-то сказать самосвал самосвал раз два три 4 5 шесть 7 8 9 10 10 колес на автомобиле какой-то японец я так понимаю 90 год 16 литров фуса митсубиси цена не указана здесь получится у меня залезть на да не получится оба смотреть далее значит смотрите ревки Toyota Dunan 12 год минус 34 литра трехтонная трехтонная так вот что-то цены у нас куда-то куда-то делись цены дальше фуса фуса тринадцатый год 4 миллиона 200 тысяч полная пошлина 7,5 с половиной литров турбогрузоподъемность 5 тысяч тонн пульт пульт д.у. А, так лежит даже аукционник ребят пробег 273 тысячи километров это у нас бортовой грузовик с крановой установкой Давайте посмотрим состояние рамы. Огромные грузовики, посмотрите, они реально здоровые. Так, а еще один, но получается 6750, да, это пятитонник. То есть вот этот он покороче будет. Неудобно, то есть работа идет в плане продавцы заняты. Заняты. В следующий раз обязательно сделаем уже с продавцами они более подробно расскажут про каждый автомобиль. сейчас единственно попросим какую-нибудь машину открыть посмотреть по салонам по салону на четырнадцатый год тысяч грузоподъемность нас есть три миллиона семьсот пятьдесят тысяч далее и в пятнадцатый год ревка плюс минус 30 перегородка трехтонник аукционники есть три с половиной балла пробег 112 тысяч на автомобиле сам кузов у него открытый в смысле не кабина а кузов то есть открывается сбоку дверь вот она перегородка ну и соответственно сзади трехтонник так не вижу рев я так понимаю это ревка стоит да это тоже ревка но допустим вот этот он как-то пониже да вот этот идет повыше 13 год тоже тоже эльф 1 миллион девятьсот пятьдесят тысяч тоже плюс-минус 30 перегородка камера заднего хода установлена камера заднего хода вида конечно не помешает на таких автомобилях так смотрите стоит nissan ю да но это nissan дизель то есть переименовали, переделали 2 миллиона 590 тысяч автомобилей 2013 года 5 Камера Камера заднего вида рессорный состояние двигателя стали ставить двигателя сюда стали ставить европейские двигателя то есть стали мудрить ну грубо говоря филонет 4,6 объем вот 4,7 объем а если брать вон из Сузы, Фуса у них объем двигателя 6,475 здесь получается стоит 4,7 турбо но уже не та мощность как бы едет но ресурс этого двигателя короче дает, уже не тот я так понимаю это у нас э, стоит бабочка рядом стоит э, иисуса форвард 12 год минус 30 грузоподъемность 5 тонн 2 миллиона 600 тысяч да это именно экология Нет, сбоку, то есть у нас дверь. Здесь у нас получается.. Я, если честно, не понимаю, что это такое. Какая-то аппарель. Выдвижная, наверное. Это японцы, что только не придумают, молодцы японцы. Так, ладно, смотрим, что у нас рядом стоит. А, тоже грузовик, тоже грузовик. но естественно, это грузовик. Что же это еще может быть? Сзади двухскатный ящик для хранения бензобак Слева вот это то ли линка, то ли рычаг какой, обратите внимание, да? Открыть надо, чтобы все-таки. Вот он, открытый. Отлично. Значит, сейчас посмотрим. 13-й год, Иисус Форвард, 2 миллиона 650 он стоит давайте посмотрим что у нас внутри происходит так здесь я так понимаю стекло вот это фото как-то должна открываться дверная карта у нас пластик колонка подъемник элект, электроподъемник пепельница пепельница сидушки обычно у нас тряпошные смотрите вот ребята обратите внимание да как Мобили чисто. То есть вот я коврик резинового поднимаю, а здесь у нас просто чистота. Я вы знаете, даже я не поленюсь, не поленюсь, я разуюсь и не буду пачкать и залезу. Вот здесь у нас верхний бардачок, вот это у нас Это у нас не бардачок. Не знаю, что это. Посмотрите, сколько, сколько здесь места, да, то есть э, два человека водитель пассажир здесь у нас просто нереально огромный подлокотник какие-то ниши такие документация на автомобиль Здесь большой бардачок кнопка глонасс установлена автомобиль на коробке на коробке а здесь у нас большая люстра вот это вот не знаю зачем это сделано ручка Давайте сейчас залезем со стороны, со стороны водителя, посмотрим, что у нас там. Ага. А здесь он закрытый, да? Вот с той стороны открылся, а с этой стороны нет. Сейчас мы откроем его. Оба. Я думаю, откроем. здесь у нас идет регулировка так куда нам ну, ездит получается у нас э, это спинка это вот видите спина здесь вверх вниз ну естественно вперед назад вот это вот это мы сейчас узнаем что это за пульт идет пульт управления разъем обода есть то есть автомобиль можно подключить к сканеру смотрите да какая частота в автомобиле Вот такой пор очень мощный. Как-то вот знаете, не было бы вода тут за что браться, только если за руль. За руль это неудобно. Ладно, опять я разуюсь. Опять я разуюсь. Почувствуем себя водителем грузовика. Ну, что я могу сказать? <смех> шикарно, шикарно, удобно. Обзорность, она просто великолепная. Вот мониторочка, я так понимаю, сюда вводится камера заднего вида. Зеркало заднего вида слева, оно должно регулироваться. А вот круглое зеркало, видите, ну, круглое зеркало, оно смотрит, смотрит на морду. Вот с правой стороны зеркала заднего вида, в принципе, охват офигенный. Видно, видите, да, вот от начала от начала двери, видно крышу, видно низ, ну и видно саму будку. Здесь сверху тоже бардачок у нас. Вот это солнцезащитный козырек. Рульсом, коробка, ручник, где положено. А, ну, обычная печка, да, климат контроля здесь нету спидометр у нас на 160 туманки бензобак температура э, двигателя подогрев я так понимаю вот это вот стекло вот зачем да стекла здесь делаются ну, я так понимаю для света а может и не для света не знаю для чего вы глушитель хотел сказать огнетушитель на своем месте где положено ладно заходим Коробка, кстати, шестиступенчатая. Так, сейчас я пойду, узнаю, что это за пульт. А, ну вот как раз-таки вот этот пульт получает вот... А, так, не понял я. Вот загадка-то, а. сейчас пойду узнавать. Митсубиси фуса 2 миллиона шестьсот 695 тысяч. Ревка. Сиденья даже такие, смотрите, комбинированные. Спальник. Запаска новая. тон грузоподъемность. Вот просто огромный стоит. Сейчас подойдем к нему. справа правой стороны тоже пятитонник. Вот какая-то тоже аппель выдвижная. напоминая фуса 2 миллиона шестьсот девяносто пять тысяч вот стоите смотрите mercedes цены здесь нету он просто огромный а хина 97 год без пробега 13 кубиков Стрела 5 5-колен, 5 тонн, ZF-505, длина 14 метров, длина кузова. Так, длина, я так понимаю, стрелы 14 метров, длина кузова 9 метров, ширина 2,4. Два 2 топливных бака, все колеса. Расчет за машину возможно после оформления. Закрыто. Лестница такая, подняться можно Это на управление экрановой установкой. Смотрите, мощные рессоры. Воровайка, да? Да, сложно по городу на таких автомобилях ездить. На здоровых. Так, смотрите, значит, подсказали нам, да, что это за рычаг, это управление пневом, подвеской, она сзади. То есть вот он, сам рычаг, а вон они стоят подушки Можно отрегулировать кузов, да. Либо где-то на погрузку подъехали, то есть под аппарель, там еще под что-нибудь построились, либо кочку куда-то где-то переехать. Короче говоря, полезная штука, очень полезная. Когда ставишь его в нейтральное положение, да, и, получается, ты поехал, то есть он сам встает назовем это в походное да в рабочее положение и ты смело едешь давайте еще посмотрим вот такого по грузовики да то есть крытые фургоны 15 год без пробега ну понятно что без пробега я уже говорил 4 литра 3 тонны глонасс глонасс есть 1 миллион пятьсот шестьдесят тысяч крепление чего-то я так понимаю, двери задней он высокий. Вот в этом ряду это самый высокий грузовик. Эти три тонны. Также запаска, подножка. ножка. Toyota, так это у нас получается двухскатный, это тоже у нас двухскатный. А здесь вот хром такие вот, видите? обделано здесь здесь здесь защита тоже я так понимаю чтобы не ржавела ничего бак сам глушитель автомобиля рессорный естественно он идет у нас рамный рамный сбоку дверь сбоку дверь тоже закрытый зеркало нижнее зеркало автомобиль на коробке на коробке turbo 4 воды с кнопки 1 миллион шестьсот девяносто пять тысяч сверху вот такого плана спойлер для наверное для лучшей обтекаемости блок-конвертер для 24 12 вольт далее значит атлас nissan atlas так это получается у нас ревка. когда ревка минус 30 категория b 3 литра дизель 4 воды плюс понижена 1 миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч манка давайте наверно снизу заглянем что-то не заглядывали все что там с ними происходит закрытым сбоку дверь У нас движная идет еще один тавайс Toyo Ice, двухскатная, летняя резина. Резина, смотрите, новая стоит. Запаска. Запаска. Что тут у нас еще есть? Ничего у нас тут больше нету. Закрыто он. Так, как он открывается? С какой стороны? О, открыто он. Так, открываем. Осторожно. здесь шторка такая перегородка ну, клево клево что сказать закрываем сбоку тоже идет дверь так, ну вот это у нас старичок, наверное, какой-то стоит. Такой немножко уже подржавел. Резина лысоватая. Двухкабинник. Закрытый. Даже цена не написана на нем. Эльф. Вот он еще один эльф, 1 миллион четыреста тысяч Камера заднего хода, ревка минус 30, гванас ок. Категория Б пойдемте найдем где у него там стоит камера заднего вида сбоку тоже дверь запаска новая рама целая и посмотрите ребята в каком состоянии рама в каком состоянии болты на раме рессоры двухскатный. где у него тут спрятали камеру заднего вида я даже не вижу где она вот она наверху я так и думал что я наверх устанавливает тоже на смотрите в таком в чехольчике да? в модном ладно то я 4 воды односкатный односкатный зимняя резина коробка светлый салон 160 на спидометре 6000 по моему оборотов аукционный лист есть полторы тысячи килограмм 2 литра бензин категория б у нас есть 4 балла 112 тысяч пробегу по кузову автомобиль целый вот стоит дюна тоже бортовой грузовик двухскатный 1 миллион пятьсот пятьдесят тысяч 14 год грузоподъемность 3000 килограмм turbo 4 литра и вот стоит монстр дюна сейчас посмотрим его. Закрыто. монстр двухскатный на таких на огромных колесах мостовой 4 воды 2 миллиона 180 тысяч на крыше смотрите установлен даже даже багажник тоже закрытого рессоры В грузовике можно много чего увезти то есть и раз-два получается сколько с задним местом 3 наверное не знаю сколько там месту куда человек 5 блин точно влезет вещи в багажник вещи на крышу и в путь 2 миллиона 180 тысяч тойота дюна ревка минус 30 двухтонная 4 литра 4 литра ценник не указан а, еще одна дюна 4 литра лев ореха минус 34 воды цена тоже не указано а, вот еще одна двенадцатый год двигатель 4 литра 150 лошадиных сил ореха минус 30 в будке вентилируемый пол холодный 404 фреон сеть размеры 3 на 3 17 на 18 тоже 4 литра так, а вот чуть дальше экскаватор. Вот это я не знаю, что это такое. То есть либо сыпучие какие-то грузы, да там не знаю муку там перевозить какую-нибудь, либо льющие грузы, грузы. Isuzu гига, Isuzu гига. Ничего не указано. Ничего. Напишите в комментариях, что это такое. Я вижу там какая-то установка внутри много-много проводов. Он закрытый. Наверное, да, закрытый. То есть вот, вот здесь тоже, если честно, не знаю, что там может скрываться. А нет, открыто здесь. Насосы какие-то, какие-то датчики, куча шлангов. Вот здесь тоже. открываем все ящики пооткрываем вот тоже шланги какие-то поступают здесь схема чего-то ну я в этом не понимаю про легковой автомобиль да там спросите вот здесь что-то как-то сложно все это дело ничего тут у нас нету. пауки какие-то ползают как у нас открывается ящик этот? Короче, не знаю как он открывается у нас тоже ящик с нержавеющей из нержавейки тонны тонн isuzu. Так, ну это что-то, что-то пробежное стоит очень огромное. Вот есть еще небольшие грузовички. Давайте, наверное, несколько заснимем. Так, это у нас Mazda Bongo. Mazda Bongo цена не указано еще одна бонга 14 год 1.8 765 тысяч статистика камера заднего вида тантованный бортовой грузовик следующая бонга 12 год 4 воды 815 тысяч отличное состояние лежит аукционный лист пробег 112 тысяч на автомобиле кузов 2.8 раздатка коробка Следующая бомба тоже тентованный грузовик 910 тысяч стоил 890 скинули 1,8 бензин 4 воды раздатка коробка понижена тент категория б на автомобиле еще один тринадцатый год 1,8 АТМ супер 2 ВД одинаковые колеса камера кузов 2,8 617 тысяч стоит автомобиль так экскаватор стоит вот с таким с огромным ковшом Тут тоже никаких надписей нету смотрите ребят если понравится видео да если будут просмотры мы обязательно сюда вернемся обязательно прямо в ближайшее время если вы этого захотите и нам подробно менеджеры уже продавцы все расскажут про вот эти грузовики там в мельчайших подробностях как бы пишите в комментариях что вы хотите услышать что вы хотите знать я хожу-хожу вокруг него все закрыто все закрыто здесь у нас посмотрите какой он огромный коммацию mitsubishi counter кастом я так понимаю это пробежный автомобиль 1 миллион триста двадцать тысяч самосвал шестой год полная пошта, не конструктор 42 мотор простой грузоподъемность 3000 килограмм поднимает на три стороны хромированные такие колпаки зеркала здесь кузов высота кузова увеличена Три тонны, не помню, ценник назвал, не назвал. 1 миллион триста двадцать тысяч. Ну вот, друзья, показали вам грузовики, Саша вам обо всем рассказал, я только вставки вставляю. Ну, в будущем думаю также буду рассказывать об автомобилях. Если понравилось рассказ о грузовиках. В следующий раз мы придем, откроем машинки. Человек, который здесь руководит, сказал, поможет. Откроем, посмотрим, как внутри. Откроем двигателя, откроем им кабины. Ну и будем рассказывать более подробно. Поэтому хотите подробностей, смотрим, ставим лайки и подписываемся. На сегодня все. Всем пока. Всем пока.